Ну что ж, раз меня слышно, не вижу никаких препятствий, чтобы начать. Э, на всякий случай я, конечно, представлюсь. Меня зовут Александр Чуб. Я являюсь э, руководителем э, нашей группы компании, куда входит на сегодняшний день уже несколько предприятий. Это Унигма, это Улинг, это Интипейментс. Я думаю, что у нас еще очень много будет интересного. Вот. И я сегодня немножко хочу рассказать вам о текущем состоянии дел, развития нашего бизнеса в Арабских Эмиратах. Я сейчас нахожусь физически в нашем офисе в Абу-Даби. Я думаю, что большинство из присутствующих сейчас здесь конференции уже были у нас в офисе, помнят, знают, представьте себе, я сижу в нашей переговорной комнате и буду рассказывать вам э, про наш бизнес. Действительно, сегодня у нас такое нестандартное мероприятие, сегодня у нас не презентация, сегодня у нас э, такая достаточно... Делаю встреча, некий, может быть, его даже невозможно назвать там, промежуточный отчет, просто ну, немножко хочется утолить, судя по всему, накопившийся информационный голод. Вот сегодня я этим займусь. Я очень рад тому, что сегодня я смотрю уже 134 соединения, это прекрасно, я так понимаю, что за некоторым из соединений находится не по одному человеку, и это означает, что... К нам, к нашему проекту, к нашему бизнесу есть неподдельный интерес у многих. Он есть интерес у вас, как у партнеров, как у людей, которые помогают нам продвигать этот бизнес. У нас есть, э, есть очень большой интерес у людей, которые э, уже инвестировали э, в этот бизнес свои средства и хотят инвестировать, или хотят пригласить. то есть вот Я вам скажу честно, вот, э, за тот месяц, который прошел с момента нашей всеобщей встречи здесь в абу произошло очень много. И самое, конечно, главное, то, что произошло, я бы хотел сказать, я думаю, что мы все это обратили на это внимание, это большой информационный, я бы сказал, взрыв, всплеск позитивных эмоций, которые присутствуют сейчас среди людей в интернете в онлайне, в офлайне, я скажу, благодаря. Мероприятию, благодаря нашему, нашей конференции, благодаря нашей выставке про нас узнали очень-очень много людей. И это касается и тех людей, которые занимаются непосредственно продажами. Про нас, про нас узнали очень многие люди здесь, внутри. Вот, кто был у нас на выставке? Вот на самом деле, я скажу, помните, да, вот эта вот идея, которую мы сделали с раздачей лимонов на выставке, она просто потрясла всех. Ну, нестандартный ход, мелочь, но которая на самом деле заставила на нас обратить внимание. Вот я буквально только 10 минут назад зашел в офис, мы были в Дубае на одной встрече, причем мы были на встрече, я вам даже не ссоры с кем, это медийной компании русские эмираты. Наверное, многие из вас видели сайт chat.ru.com, это самый популярный в Арабских Эмиратах э, сайт. И форум. Я скажу так, они про нас даже знают больше, чем мы даже могли себе представить. Правда, тут есть и позитив, и небольшая, небольшой кусочек негатива. Я вот, пользуясь случаем, хотел бы наших всех партнеров э, попросить ну, меньше спамить <сех> все возможные форумы. Зато, может быть, благодаря этому действительно про нас знают все. У нас сейчас. И с ними завязывается интересный проект, интересное сотрудничество в рамках нашего бизнеса. И я бы хотел как раз более подробно осветить именно эту тему. Значит, давайте вот начнем по пунктам, которые я хотел бы сегодня осветить. Начнем с разных. Рассказать я буду про многое. Мне тут прислали список вопросов, которые интересуют наших партнеров. И кроме этих вопросов есть у меня еще свои темы который я бы хотел бы затронуть. Поэтому я буду, может быть, немножко спонтанно э, перескакивать с одной темы на другую, но ну, я думаю, вы меня поймете. На самом деле мы сейчас находимся в таком состоянии, когда мы уже, э, знаете, когда если я сказал А, то нужно говорить и Б. Так вот наше А, оно прозвучало таким знаете, большим, таким здоровым А. И это А, на самом деле, сейчас отразилось на всем. То есть, ну, мы действительно сейчас находимся на хорошем подъеме, э, но... У этого подъема есть свои еще и, скажем так, обратная сторона медали, да, как только мы начали добиваться серьезных результатов, как мы начали добиваться уже, ну, стали заметны, и здесь на рынке там, ну, ладно, на рынке-то у нас, слава богу, все хорошо, у нас тут достаточно добрые отношения со всеми, в том числе и с конкурирующими компаниями. Но я говорю немножко про другое, как у любой... У любого человека, у любого бизнеса, который начинает двигаться, всегда есть доброжелатели, а есть еще и завистники. Да, вот. На самом деле, как это непрестобно, но в том числе и наши, наши завистники чуть-чуть немножко, видимо, огорчили, что оказывается, мы все-таки стартанули, оказывается, все-таки терминалы стоят, оказывается, не виртуальщики, а настоящие люди, у которых есть то, чем можно гордиться, чем можно хвастаться, что можно показывать. И это, конечно, немножко их подвергло в некий такой состояние, может быть, депрессии, в результате чего, конечно, там были какие-то определенные элементы негатива, которые пытаются они проливать на наш бизнес. Да, уже убедились в том, что мы здесь, ну, как это говорится, не в бирюльте да. Все по-серьезному. Так вот, наша серьезность заключается в чем? Что мы сегодня на сегодняшний день сделали и будем То есть немножко о текущем состоянии? Сначала я бы хотел сказать по поводу интересующего всех вопроса, связанного с установкой терминала. Здесь. Значит, что, ну вот не так давно в бэк-офисе вы увидели долгожданную, наконец-то, очередь, расклотки терминалов. То есть в ней вы можете найти свой собственный, там, своего партнера, терминал, увидеть, где он примерно находится в списке. Но я бы хотел обратить ваше внимание, что этот список ну, на самом деле не совсем линейный. В чем это заключается? То есть модель установки терминалов. Вот здесь, э, в этом списке, находятся не только те киоски, которые были куплены за полную стоимость, но и в том числе те, которые были куплены в рассрочку, э, причем даже те, кто, э, у кого были оплачены там, ну, не знаю, всего 200 э, долларов. Так вот я бы хотел сказать, что мы специально сделали таким образом, что мы объединили все наши, э, наши покупки, наших партнеров в одну единую очередь, чтобы даже те, кто только совсем недавно вошел и заплатил первоначальную вот э, плату 200 долларов для того, чтобы получить киоск-восрочку, увидел то, что он тоже является э, живой частью нашей системы. Естественно, э, не знаю то, что каждому э, приобретенному у нас пакету присваивается индивидуальный номер. Пока что те, кто не оплатил киоск, вы помните, по нашим правилам, не оплатил как минимум две трети, он еще не будет иметь непосредственно своего личного физического киоска. Но это не означает, что его, скажем так, деньги или вложения лежат без дела. То есть они будут в любом случае работать. И они будут объединены, там, например, где-то с какими-то другими. То есть, грубо говоря, количество установленных точек, которые мы планируем делать, будет больше, чем количество полностью оплаченных контрактов. Это позволит нам не стоять на месте, позволит нам уже готовить сейчас заранее новые платформы для тех людей, которые покупают рассочку и ожидают наконец-то увидеть у себя в бэк-офисе свой киоск, на карте со статистикой. То есть мы сделали этот шаг. И на самом деле я считаю, что это очень правильный шаг. Значит, по текущему состоянию дел, значит, та очередь, которая, которую вы теперь видите в своем бэк-офисе, она исключительно нацелена на то, чтобы вы примерно представляли себе, когда ваш киоск будет основан. И мы будем стараться соблюдать эту очередь, но я еще раз говорю, те киоски, которые находятся в состоянии скажем так, выплаты менее двух третей, они очень быстро с этого списка будут проскакивать, потому что они будут проскакивать сразу по несколько. И таким образом, я думаю, что, как я уже говорил, мы добьемся того, чтобы до конца года мы поставим абсолютно все наши, наши проданные франшизы, и они будут работать. Значит, дальше. Значит, что у нас вообще происходит на установке? Да? Вот очень много задают вопросов, и я, конечно, понимаю ваши переживания, волнения и так далее по поводу того, что что там как там ставится, ставятся ли точки. То есть, вот этот процесс, он на самом деле очень и очень непростой, но благо мы на месте не стоим. На сегодняшний день мы э, имеем уже, скажем так, заключенных либо одобренных контрактов уже на все те доски, которые находятся физически у нас здесь, и уже наверное где-то под половину мы их уже э, поставили, вы знаете, что у нас 3 декабря приходят еще два контейнера, вот, и я думаю, что мы бы уже ускорили процесс поставки киосков сюда, но дело в том, что я, я уже говорил, что мы эту партию заказали у другого поставщика для того, чтобы иметь нам альтернативу. То есть, если первую партию мы заказывали в Санкт-Петербурге, в России, то вторую партию мы заказали в Гонконге. И они сделали по нашим образцам, все наши инженеры туда ездили, посмотрели, все убедились, все окей. Но мы все-таки сейчас дожидаемся этих киосков, которые придут 3 декабря, дня 4-5 мы после того, как раздаможим, поймем их внутренности, правильно ли все то, что мы заказали, находится. Если все окей, то да, мы даем отмашку, даем добро на регулярную поставку. То есть мы, ну, как бы, каждые 7-10 дней мы будем получать примерно 50 киосков. То есть, таким образом мы э, уже в январе полностью, если, скажем так, удовлетворим текущую очередь, и она, думаю, будет находиться вообще в состоянии таком... Э, ну, быстро заканчиваем. То есть вот на сегодняшний день мы проводили переговоры, есть у нас потенциал на несколько интересных сетей, то есть не только переговоры на единичной точке, но есть сразу переговоры сразу с большими сетями. Вот сегодня мы вернулись в Дубай, обсудили вопросы по поводу потенциального партнерства с одной крупной сетью такого общественного питания, очень густонаселенные места, которые позволят людям позволит нашим киоскам обслуживать гораздо большее количество людей. Есть, нужно понимать, что над процессом установки, над процессом развития бизнеса мы э, работаем. Потому что это наша работа, но не нужно ожидать э, вот каких-то сверхфантастических результатов в первый там, месяц. Есть, вы должны понимать, что любой бизнес требует определенного процесса восстановления и раскрутки. Есть, сейчас наша цель, мы на этом сконцентрированы на все 100%. Это расстановка киосков. То есть сейчас мы идем очень достаточно широко. Если мы до, до какого-то времени, наверное, еще два месяца назад, не думали, что мы будем сразу интенсивно развивать Дубай, то на сегодняшний день у нас Дубай даже, может быть, в определенной степени становится в приоритете, потому что есть хорошие партнеры, есть хорошие заделы. Но самое главное, есть хорошие продукты, которые будут именно ориентированы на дубайский регион. Поэтому мы сейчас вплоть до того, что даже, наверное, в декабре еще откроем прямо непосредственно в Дубай и наш офис, там будет находиться постоянный штат персонала, потому что сейчас наши люди вынуждены каждый день ездить и забудать в Дубай. То есть процесс идет, и это на самом деле имеет отражение в том числе и в ваших бэк-офисах. Буквально несколько дней назад мы наконец-то чуть-чуть нашли возможность и, Использовали ресурс наших разработчиков и сделали небольшую доработку. Теперь вы уже начинаете в бэк-офисах, то есть те киоски, у кого они установлены, они, вы сейчас уже видите их у себя в своем собственном бэк-офисе в разделе э, «Список объектов». Место на карте, а также уже фотографии мы сделаем. Мы, кстати, завтра-послезавтра готовим такую информационную текущую рассылку. Она будет опубликована здесь в блоге и мы ее разошлем обязательно по почте, на которой мы немножко больше внимания посвятим Это именно в системе расстановки наших киосков, где они находятся. Будет очень много фотографий, будет там много комментариев. Вот, это мы сделаем обязательно несколько дней, то есть тем самым мы постараемся удовлетворить то, какой, некий информационный голос, который иногда время то не возникает. Но еще раз хочется обратить ваше внимание, процесс идет, и я бы хотел поблагодарить в том числе наших партнеров, которые нам здесь помогают. Здесь в Эмиратах есть люди, которые работают вместе с нами, которые являются нашими партнерами, нашими дистрибьюторами, которые в том числе сейчас занимаются расстановкой наших киосков по Эмиратам. Вы знаете, у нас это достаточно сейчас большой на этом деле акцент стоит, и поэтому многие, я, я как минимум трех наших партнеров знаю, которые просто Постоянно, постоянно с нами на связи, постоянно нам организовывают встречи. Тут понимаете, почему это сейчас немножко сложно, и вы должны себе э, немножко э, такой провести ретроспективу на, допустим, какой-нибудь э, начало 2000-х годов, когда этот бизнес только зарождался там в России, или там 2005-2006 год, когда бизнес только начинал зарождаться в Казахстане, когда э, люди, вот мы начали развивать этот бизнес. Очень сложно было людям, видевшим эту, эти там, киоски или посттерминалы, которые мы ставили, вообще было сложно понять, что это такое. То есть это было абсолютная новинка. Вот сейчас мы здесь находимся в том же самом состоянии. Мы тоже являемся некими пионерами. И вот тут у меня один из вопросов был, не вопросов, а тем, которые, чтобы я коснулся нашего разговора, разговор по наших конкурентам, которые якобы здесь уже настолько сильно присутствуют, что ну, Типа уже бизнес делать невозможно. На самом деле это все миф. Я никогда э, не скрывал того, что у нас здесь есть конкуренты. Но я всегда говорил честно. То есть возможности этих конкурентов у наших абсолютно разные. То есть по количеству установленных уже даже на сегодняшний киоск, на сегодняшний день киосков мы даже уже обошли сразу там две существующие сети. Осталась только одна сеть, которая на сегодняшний день стоит там порядка 600 киосков. Я думаю, что вместе с нашими совместными действиями, вместе с нашими усилиями, уже где-нибудь в январе-феврале мы однозначно выйдем на первое место, по количеству установленных здесь киосков и не собираемся останавливаться на этом деле. То есть, есть движение. То есть Понимаете, вот сейчас нам приходится, как у нас идут переговоры. Мы встречаемся, ну, например, там, с каким-нибудь владельцем шоппинг-центра, через шоппинг-центра, вот, мини-маркет То есть, когда ему ставим пост-терминал, там все просто и понятно. Потому что для них уже этот бизнес тут много лет, что называется, работает. Но когда мы начинаем вести разговор за киоск, то есть приходится достаточно ну, больше времени тратить на то, чтобы объяснить, что это такое, почему это ему выгодно, и почему э, вот именно мы и, собственно, никто более. То есть, понимаете, сейчас есть некое, вот именно э, мы находимся в том состоянии, когда нам необходимо перейти вот этот вот этап, когда накопить некую критическую массу наших киосков здесь на территории Эмиратов, для того, чтобы уже после этого не мы искали эти точки, а после этого, чтобы нас искали те люди, которые хотели бы себе поставить точку. То есть есть некое, вот, ну, скажем так, ощущение того, что вот, с нашим подходом, с нашими продуктами, с нашей идеей мы где-то подойдем к этой точке между, там, не знаю, 300 и 500 киосков, Создан. То есть, тогда, когда мы уже будем заметны. Сейчас вот на фотографиях вы видите, кстати, процесс. Вот на этом, если кто не видел этот блок, у вас на экране, наверное, должна отразиться. Вот стоят, это завод наш, который находится в Китае. И вот это вот как раз наша следующая партия, которая уже сейчас в контейнерах сюда плывет. 3 декабря она сюда плывет. Вот видите, то есть наши киоски достаточно яркие. Мы сделали... Ну, очень привлекательным для того, чтобы они, что называется, помоздолили глаза. То есть вот эта вот критическая масса, которая нам необходима, она даже не связана с тем, что э, там люди уже привыкнут пользоваться киосками. Это другая тема, это я сейчас про это тоже буду говорить. Сейчас наша э, необходим, необходимая цель – это создать критическую массу, чтобы киоски стали просто физически заметными. Потому что все эти магазины, тайпинг-центры и другие организации, они все между собой общаются, и у них есть такой элемент еще, ну, внутреннего соревнования, что ли. То есть, если один человек увидел, что стоит какой-то красивая такая э, сине желтая железяка, и он так начинает задумываться о том, что... Э, о том, почему у ну, него есть, у меня нет. То есть, начнет работать то самое сарафанное радио, которое мы прекрасно знаем, которое мы прекрасно все пользуемся. Так что вот сейчас... Э, ну, ну вы должны понимать, все это дело дается очень и очень нелегко. Мы... Э, я могу сказать, что... Сейчас у нас уже выработался некий, некий может быть, стандарт по, нашим, скажем так, по, нашим, по нашей модели аренды. Если изначально мы предполагали, что мы здесь будем работать так, как мы работаем там, в Казахстане либо в других странах, а в России, когда платится некая фиксированная арендная плата, и вроде все, то сейчас мы вдруг нашли для себя, и, может сказать, какую-то определенную, открыли себе приятную неожиданность, что здесь местные владельцы магазинов, в принципе, идут на такое нормальное сотрудничество, если мы говорим о проценте с оборота, то есть, то есть, фактически для нас, что это означает? Это означает, что да, может быть, там через год-два платить процент с оборота это будет достаточно круто, вот, но точки зрения стоимости арендной платы. То на сегодняшний день для нас это очень хорошее решение, для нас, и для вас, потому что вы же понимаете, что арендная плата ⁇ это расходная часть, которую хотелось бы как можно сильнее минимизировать. Вот, и поэтому сейчас, наверное, процентов 80 точек у нас на сегодняшний день идет по плате процентовой работы. Где-то, скажем так, где-то 0,25%, где-то 0,5%, где-то 1%. Все зависит от точки, от ее важности, и интересности. То есть, таким образом, мы уже сейчас нашли некий момент, который позволит нам сэкономить наши ваши деньги для того, чтобы ну, больше усилий потратить на маркетинг, больше усилий потратить на раскрутку. Вот. И, кстати, я бы хотел сказать про раскрутку, в том числе тоже задавали такие вопросы, почему, когда станут промоутеры и так далее. Промоутеры станут тогда, когда у нас будет опять же критическая масса. Если мы поставим там 50 киосков, представьте, вы видели, что такое Дубай, и 50 киосков Дубая, они просто потеряются, они растворятся, в этом буте. а 500 киосков будут уже заметны. Для того, чтобы нам эффективно тратить деньги на промоутеров, мы должны иметь критическую массу. Поэтому сейчас мы не будем тратить деньги на привлечение красивых девушек, мы их обязательно пригласим, я думаю, что мы начнем этот процесс где-нибудь в январе-феврале, когда у нас уже будет достаточно количество точек. Они будут обязательно у нас работать, но не сегодня, потому что сегодняшняя эффективность будет очень низкой. Да, может быть, с точки зрения одномоментной доходности на конкретно взятую точку, это может быть, будет какой-то определенный всплеск, но у нас не будет синергии, у нас не будет объединения сплеска всей сети. То есть нам нужно, чтобы была сеть, чтобы... Вот мы завезли сюда, например, там 30 человек, которые будут заниматься промоушен нашего оборудования, наших услуг, так эти, эти люди на протяжении там, двух месяцев, пока они будут присутствовать здесь, должны по максимуму э, использовать свой ресурс для рекламы. Естественно, если мы 30 человек привезем на 30 киосков, то это будет, мягко говоря, неэффективно. Поэтому э, этот процесс будет, и будет не только э, этот, э, скажем так, процесс э, живого промоушена, и мы сейчас уже представляем себе, как это будет осуществляться, традиционными способами, то есть мы, конечно, не будем пускать там рекламу про телевизору или вешать большие баннеры, но мы будем э, печатать большое количество э, полиграфии, листовок и так далее, и эти листовки все будут работать на целевой аудитории. Но, опять же, мы все это начнем где-нибудь вот, после 300-500 основных киоска, потому что сейчас мы это будем делать, да, это будет одномоментно здорово, но в долгосрочном плане это будет, мягко говоря, неэффективное использование денег. Но не переживайте и не сомневайтесь в том, что мы эту идею как бы, не забыли. Да? То есть вы, она у нас заложена, это одна из наших целей. Так, хотелось бы еще, конечно, сказать, вернуться вернуться немножко по, к вопросу по планам, по планам поставок. Значит, э, вопрос о том, люди хотят знать, когда, что и так далее. Но еще раз говорю, вот та очередь, которая опубликована в бэк-офисе, она процентов на 80, наверное, реалистичная. Причем процентов на 80, может быть, где-то какие-то э, контракты будут проставляться даже быстрее. Э, к вопросу, э, не задавайте нам вопросы, попаду ли я в эту очередь или попаду ли я в ту очередь. Вот, э, я могу сказать только одно. Те контракты, которые были отложены вот, где-то по 1 октября, все у нас будут освоены в этом году. Так что, ну, может быть, там парочка каких-то случайных пойдут на следующий год, потому что здесь тоже тут новогодних праздников есть, но все равно очень большое количество христиан здесь живет, и фактически 25, с 25 декабря тут, э, скажем так, та часть, которая относится там, к Филиппинам, или к европейцам, ее просто здесь ну, не будет доступна с точки зрения доступности. Ну и потом э, в начале декабря два или три дня будет еще идти National Day, то есть 42 года объединения Арабских Эмиратов. В общем, есть тут свои праздники, которые нас будет немножко сбивать, но я скажу так, это не касается нас. Мы, у нас нет ни выходных, у нас нет ни праздников, мы... Работаем, но если не 24 часа в сутки, но на 18 часов точно для того, чтобы развернуть нашу сеть. Вот, значит, 3 декабря мы получаем два контейнера, неделя максимум на ознакомление, заказ и то есть дальнейшие поставки где-то примерно, наверное, с конца декабря, как я уже сказал, по 50 киосков каждые 10 дней. Вот, давайте еще вот какой вопрос я хотел бы затронуть с вами. Значит, по поводу наших контрактов, наших услуг, которые мы здесь продвигаем. где-то как-то проскакивало, что у конкурентов есть то, чего нет у нас. Да, вполне может быть, что где-то какие-то, кто-то сказал, я не знаю, вот прозвучала какая-то сеть EPS, я такой сети здесь, поверьте, нету. Все сети, которые здесь присутствуют, они абсолютно известны. Я их могу даже... Ну, вы их все уже, наверное, знаете, все их видели. Вот. На самом деле, никакого особого отличия в наборе услуг у них от нас нет. Единственное, что у них большее количество пока что на сегодняшний день местных услуг. То есть, и салаты, Ду, Дива, Фива и так, далее, и так далее, и так далее, Но это вопрос, опять же, первый вопрос времени, а второй вопрос целесообразности прямо сегодня. То есть, мы, безусловно, понимаем, что мы не можем работать на локальном маркете без местных услуг. Но... Это все требует достаточно серьезных усилий с точки зрения их привлечения. То есть мы уже про нас, естественно, все не знают, и мы уже получили там по некоторым компаниям предварительное одобрение на работу. Сейчас мы просто формализуем наши отношения, и эти услуги будут. Мы просто не можем здесь работать без этих услуг. Так что вопрос такой, ну на самом деле вопрос задан правильно, но ответ простой: мы прекрасно про это знаем, и у нас это обязательно будет. У нас будут все сотовые операторы, все коммунальные услуги. И будет у нас набор услуг по другим направлениям гораздо больше, чем у любого из наших конкурентов. Потому что у нас есть, кроме того, набора международных услуг, которые имеют, ну, грубо говоря, возможность подключить все. У нас есть еще набор эксклюзивных услуг, которые просто нет у кого. То есть у нас самые лучшие получаются цены на услуги связанные с направлением России, Казахстана, Украина. То есть для пользователей, которые хотят пополнить свои роуминговые телефоны здесь в Эмиратах, это будет отходиться гораздо дешевле, чем у любого из наших конкурентов есть такие услуга в потому что мы работаем напрямую с нашими партнерами-поставщиками, которые обеспечат нам эти услуги, которые имеют в свою очередь прямые контакты с российскими, украинскими казахстанскими компаниями. Кстати, Казахстан тоже задавали вопросы, и вот тут написали, сейчас в чате, вот когда это сообщение мы ему удалили, написали вопрос по поводу Казахстана, и по поводу всего хотел бы немножко говорить про Казахстан. Да, действительно, на протяжении почти двух лет казахстанская компания не работала. Если вдруг кто-то здесь не знает, я напомню, о том, что компания находилась в состоянии серьезной, скажем так, экономической депрессии, связанной с рядом событий, которые произошли вокруг компании, скажем так, ну, можно сказать, криминального характера, Наверное, многие из вас знают там, про нападение на компанию и так далее, вот, и последующие действия, на самом деле, компании было очень сложно. И вообще история появления нас в Эмиратах здесь такова. Кто-то там говорил, знаете, э, такие всякие разные... Интернет штука такая, в нем есть много позитивного, но еще больше негативного. Так вот, ходили всякие разные слухи, что вот якобы мы все деньги из Казахстана вытащили, и на эти деньги были компанию. Именно, вы знаете, я вам скажу, это полнейшая чушь. Мы здесь не, не, не, не живем в пятизвездочных отелях и не ездим на там, не знаю, крутых яхтах, на Бентли и всякое такое. Мы здесь... Э, мы сюда мы здесь оказались только потому что мы хотели найти здесь инвесторов для Казахстана но к сожалению даже не к сожалению а теперь к радости получилось так что мы нашли для себя здесь нишу но это не означает что казахстанская компания казахстанский бизнес у нас остался не при делах нет Казахстан слава богу начал Полную реанимацию. Уже открылся офис. В самое ближайшее время мы обязательно сделаем рассылку с нашей стороны, для того, чтобы э, все наши партнеры, кто как-либо так, так, иначе имеет связь с Казахстаном, получили все необходимые координаты. Те, возможно, там необходимы будут алгоритмы для того, как возобновить свою деятельность в Казахстане. Скажу, в Казахстане компания снова начинает работать. И более того, у Таулинга Казахстан сейчас очень большие перспективы, потому что в компанию пришли очень серьезные инвесторы. Очень Одна из самых крупных финансово-промышленных групп казахстанских теперь является соучредителем этого бизнеса. И вы понимаете, насколько это позитивно отразится на всех вещах, до да, прямых и косвенных. Понимаете, вот, ну, не бывает, наверное, ничего в мире настолько знаешь, чтобы все было, все было идеально, гладко. Вот казахстанский бизнес прошел через сложную ситуацию. Да? Я вместе с ним через эту ситуацию точно так же прошел. Потому что я точно так же вместе со всеми партнерами потерял деньги и так далее. Но мы самое главное смогли сделать, мы смогли сохранить команду, которая сейчас помогает становиться бизнесу и здесь, и в Казахстане. Я думаю, что через несколько месяцев и еще одна из стран СНГ начнет работать по нашему направлению. Так что это означает, что мы, мы не пообещались. Мы снова начали работать. И наша цель не просто стать компанией номер один э, в Эмиратах, э, на что у нас есть все перспективы. Наша цель еще и развить международную часть нашего бизнеса, чтобы в Казахстане мы снова заняли свои позиции. Ну, не факт, что мы сразу станем компанией номер один, но у нас есть все предпосылки. Вы знаете, насколько сильно обрадовались местные поставщики услуг, местные сотовые к тому, что Таулин снова начинает работать. То есть новый генеральный директор Билайна сам лично приехал в казахстанский офис для того, чтобы Увидишь, что называют собственными глазами и людей, и офисы, и команду и так далее. То есть, когда мы подумывали о том, что, ну, может быть, там, вот, как тут говорят, очень много негатива к старого имени, мы там подумывали, может быть, новое имя сделать, когда мы обратились к компании Теле 2 и сказали, ну, на тему, вот мы снова начинаем с вами работать, давайте перезаключать с вами контракт, они так обрадовались. Но когда наши коллеги из Казахстана сказали им, ребят, ну, мы хотели именно другой компании сделать, хотя команда тоже самое, они сразу резко понизили э, ставку вознаграждения по примитивным платежам, то, есть, то не знают, они в нем уверены, и они хотят, чтобы он работал. Все договорились, остается старая, новая компания, хотя та же самая команда, да будет новый слой. Кстати, насколько, а это хороший признак, насколько сильное уважение и ожидание от таких крупных компаний, как Теле2, Билайн, Кейс, и так далее. И это на самом деле правда, на самом деле так оно и есть. Сейчас наш офис, в нашем офисе в Алмате, там произошла серьезная организация. Пришли новые люди, пришла новая команда, пришел новый менеджмент. И это здорово. И самое главное, что мы смогли и сохранить самых главных и важных для себя людей. Так что бизнес этот будет. И, как, как я уже сказал, ближай, ожидайте в самое ближайшее время пресс-релиз по поводу Казахстана и по поводу того, тем партнерам, кто работают по Казахстану, что нужно сделать, куда нужно идти. Так, ну что ж, возвращаемся с Казахстана назад сюда, э, в Эмираты. И, и, и, и сейчас, ну и, наверное, вот пункт, который тоже очень важный, который многих, я смотрю, интересует. Хотя, мне кажется, что здесь и люди грамотные должны были ознакомиться с нашими планами по прибыльности спрашивается, когда будет прибыль у киосков. Уважаемые друзья, прибыль у киосков будет тогда, когда киоски начнут зарабатывать деньги. Пока что все идет в соответствии с намеченным планом. До трех первых месяцев, вот сейчас начинается обороты. Кстати, еще чуть-чуть, назад, мы говорили про вот то, что сейчас в бэк-офисе уже у многих, у киоски стоят, они уже могут видеть, деньги стоят и так далее. Сейчас пока что еще нет статистики, то есть мы еще это требует достаточно больших усилий с точки зрения разработчиков интегрировать две системы, то есть биллинговую систему, платежной системы и э, систему, которая у нас в бэк-офисе работает, а он, мы обязательно это сделаем. Я думаю, что это, это буквально вопрос там нескольких дней, и скоро вы начнете видеть статистику. Пока что, опять же, мы статистику не сможем по некоторым техническим причинам, даже если как, технические причины простые. Сейчас все ресурсы разработчиков направлены у нас на э, подключение здесь продуктов в Эмиратах. То есть, ну, у нас одна и та же команда на сегодняшний день работает и над разработкой э, платежной системы, разработкой нашей биринговой системы в Таунине. Вот, Поэтому сейчас просто физически, я, конечно, понимаю, что это очень важно, показывать цифры, мы их обязательно сделаем, но пока что это будет не в режиме реального времени, это, возможно, будет с небольшим запозданием. Я постараюсь, чтобы это запоздание ну, не было там больше, чем одну неделю, но я наша цель простая, в конце концов, там, к концу года вывести на режим ежедневных отчетов. То есть отчеты вы будете видеть, то есть цифры вы будете видеть, там вы будете видеть наши результаты. И если говорить про ожидаемую прибыльность, я могу сказать так, что мы по, нашей, по нашим ожидаемым каким-то вещам, по нашим финансовым планам, я очень надеюсь, и в принципе пока что нет никаких предпосылок в это не надеяться, и, скорее, так она и будет, что мы уже где-то после третьего месяца должны выйти на э, из, скажем так, из отрицательной доходности, то есть когда наши расходы будут превышать наши доходы, в позитивную доходность, то есть уже какие-то плюсики у нас будут появляться. А если у нас будут появляться плюсики, то, соответственно, у нас и у всех у вас будет э, из этого прибыль. Вот, э, Ну, Я э, хотел бы сказать, что вне зависимости от того, что сейчас статистика э, пока что еще не отображается в back офисе, не означает, что она не ведется. То есть статистика ведется в нашей биллинговой системе. То есть непосредственно в системе э, то, что у нас, э, мы здесь работаем под брендом IT-payments, это а тот же самый проток, что это o э, Здесь, ну, вы знаете, у нас, мы уже с 2006 -го года этим делом занимаемся, и здесь все это на самом деле отработано. И очень скоро, как мы интегрируем, это будет все в своем бэк офисе увидим. Самое главное, уважаемые э, друзья, коллеги, партнеры, давайте, у меня к вам большая просьба вы относитесь с пониманием к тому, что сейчас мы здесь находимся в состоянии такого некого повышенного стресса, связанного с необходимостью установки, расстановки. То есть вот этот этап старта, он на самом деле для нас достаточно стрессовый. Поэтому, ну, может быть, не всегда мы быстро отвечаем на ваши вопросы. Может быть, мы иногда на некоторые вопросы вообще не отвечаем, потому что ответ на этот вопрос лежит на поверхности, где-нибудь там в бэк или где-то еще. Мы сейчас все наши силы, усилия направили на развитие наших 10 сетей. Вот через несколько ну, дней, через 10 сюда приезжают еще дополнительные люди, на, как разработчики. Мы сегодня вот, встречались в Дубае с нашей группой, которая занимается расстановкой киосков, и одобрили им еще увеличение количества приглашенных аутсорсеров. Вы знаете, что мы за каждый установленный киоск платим премию, и, поэтому, и при этом нужно платить зарплату. Вот, поэтому мы... Сейчас все наши усилия на это дело направлены. И любое, скажем так, эмоциональное отключение от процесса запуска этого бизнеса на самом деле для нас дается очень и очень больно. Поэтому, как говорится, если есть желание помочь, то в нашем случае, то помочь можно одни простым да. Кто-то кто хочет, может приехать здесь, помочь нам с остановкой, поискать точки, позаключать контракт. Мы с большим удовольствием выплачиваем премиальные за это дело. Я, кстати, благодарен многим нашим партнерам, которые у нас познакомились с такими людьми здесь, которые нам сегодня помогают. То есть мы привлекли э, уже все возможные ресурсы, я думаю, что это сейчас начнет давать свои плоды. Не бывает такого, что вот, я сегодня захотел поставить точку на этом, э, национал на этой точке, и мне запуск сказали, окей. Вот это может быть года через полтора так будет. Сейчас нам нужно их убеждать. Поэтому э, по прибыли, я говорю, что месяца через три Первый установленный ну, терминал ⁇ это чем задавать прибыль. И эти терминалы, ну вот, они будут такие э, замечательные, потому что они к тому времени будут уже достаточно раскручены и будут давать достаточно хорошие результаты. Вот, а что будете делать с этими результатами? Э, было анонсировано, что в ноябре мы запустим э, карточную систему, так она и есть. В ноябре мы запустим, дадим возможность вывода на карты «Пионер», многие из вас с ними знакомы, и на э, карты любого практически банка, э, по крайней мере, все банки СНГ сюда входят, то есть мы можем перевести на вашу любую существующую карту ваши заработанные деньги. Это существенно сильно упростит процесс вывода денег из системы, потому что мы, мы сейчас к этому готовимся, потому что, естественно, ожидаем, что скоро терминалы начнут работать в полной мере, начнут давать прибыль, и вы захотите эту прибыль почувствовать на своем собственном... В своем собственном кармане, да, в своем собственном кошельке, и у вас для этого инструмент будет. Вот. Ну, собственно, это и все, что я хотел сегодня рассказать. Я прошу прощения там, за некоторые технические сборы в начале, и, возможно, за некую ненужную эмоциональность, но э, мы работаем дальше. И планов у нас очень много. И мы обязательно поставим в следующем году. ну, Наверное, тысячи две с половиной киосков с вашей помощью. Большое вам спасибо.